друзья всем привет сразу такое небольшое извинение за последнее видео как бы люди его немного посмотрели но пришлось его удалить на улице был жесть какой сильный ветер и микрофон просто ветрозащита там шумозащита с этим ветром просто не справилась поэтому поэтому решили это видео удалить Итак, сегодняшняя тема кстати не, уны не унывайте потому что как-то знаете все вот подуныли что ли в связи вот с этим с коронавирусом Посмотрим сейчас обстановку в городе, что хочу сказать, ну давайте вот так камеру направлю да, на дорогу, что хочу сказать, вот первая неделя карантина, самоизоляции, как-то люди, вы знаете, вот, ну, наверное, сидели дома, да, сейчас, я не знаю, стандартная ситуация, стандартная история, то есть едем по улице, автобусы ходят, машины едут, люди, да, вот люди есть, нет, людей все равно, конечно, меньше, дворы пустые, то есть дети, дети гуляют, но меньше гуляют. Вот, а, и как-то вот, я не знаю, вот смотрите, трамваи ходят, автобусы ходят, дороги моют, хотя вот как бы а, продлили да, этот карантин на 30 дней, на целый месяц. Пишите, в а вот люди, смотрите, вообще в противогазах. Но это, скорее всего, не дороги моют, это а, идет санитарная обработка а, общественных мест, дорог. Как бы, ну да, здесь плюсом, то есть начали, начали заниматься, начали работать. Вот, что хотелось бы сказать. Пишите, как у вас обстановка в городе. То есть, есть люди, нету открытых торговые центры закрыты. А, на рынке. Сейчас поедем, посмотрим пару машинок. пару машинок. Кстати, кому нужна помощь, чтобы проверить, а, посмотреть автомобили. Звоните, пишите, мы на связи. Посмотрим, что происходит с рынком. Кстати, удивительно, почему еще рынок, он работает. Как бы это общественное место. Общественное место. По идее, рынок должны были закрыть. Вот, но я так думаю, он открытый. То есть за день, за день, там, за два никто его не закроет. Еще такая новость у нас в городе. Э, вроде как сделали, сделают там систему пропусков, да, то есть э, ты сможешь находиться на улице только в том случае, в том случае, если ты, если ты добираешься до места работы. Как это будет выглядеть, непонятно. То есть э, организации, которые, которые работают, должны каким-то образом зарегистрироваться на госуслугах и Короче говоря, я не знаю. Обычному гражданину будет приходить смс-ка. Опять же, он будет делать запрос через госуслуги. Если вдруг полиция остановит его на улицах, он предъявляет эту смс-ку смс и спокойно, спокойно едет дальше. Вот Как это будет выглядеть? Непонятно. Ради интереса попытался зайти сегодня на госуслуги. Только у меня, ребят, даже зайти туда не получилось. Меня просто оттуда выбрасывают, выкидывают. Я не знаю, почему. Вот. Ну и опять же, ну как, допустим... Если там человек не работает, да, ему нужно в аптеку. В аптеку, молодите, возле, ближайшей ближайшую аптеку, возле своего дома. А если того, чего нужно, мне в аптеке нету, соответственно, мне придется ехать в какую-то другую аптеку, правильно? Я не знаю, просто я дачник какой-то, надо будет поехать мне съездить на дачу. Ну, вроде как бы дачникам, дачникам пропуска такие не нужны, да. Но опять же, какая-то не разбериха, какая-то вот несогласованность идет. Да, любой человек может сказать, то, что, я не знаю, там, я еду на дачу, или еще куда-нибудь в общем как это будет выглядеть непонятно не забывайте писать в комментариях что что происходит у вас в городе вот э, проехали с вами уже несколько километров видите дату что машины есть В принципе ну еще раз повторяюсь обычный обычный стандартный такой какой-то э, рабочий день идет подъезжаем к рынку сейчас заедем посмотрим на рынке были еще раз повторяю был э, реально был очень сильный ужасный просто ветер вот сегодня ходить, снимать цены не будем. Зайдем, может, там на одну стоянку, посмотрим просто по, по наличию автомобилей, Посмотрим. И следующее видео, ну, может, следующее, может, через одно видео сделаем. Актуальная тема такая. Сейчас у людей денег стало поменьше, да. Даже два видео сделаем. Первое видео сделаем бюджетные автомобили. Бюджетные, недорогие автомобили. Тысяч, наверное, до... 500 там до 600 возьмем от самых низов и сделаем тему на автомобиле в пути и под заказ на э, как людей разводят потому что э, сейчас количество замков их стало больше то есть что это такое допустим стоит какой-нибудь honda fit до да, которому цена 700 тысяч э, а под заказ под заказ его цена там 580 600 тысяч максимальной комплектации там написано указано с небольшим пробегом как это так то есть прям возьмем возьмем на камеру все это снимем будем звонить будем с ними общаться ну как бы машину мы заказывать не будем да но попытаемся заказать вот через такой не то что сайт да через такую фирму автомобиль и посмотрим сколько они нам скажут по конечной стоимости и потом уже Будем звонить куда-нибудь в такую в проверенную компанию. Машины есть, смотрите, въехали на, на авторынах Зеленый Угол, да, продавцы стоят, кофе, чай, сигареты торгуют, там японские всякие штучки. Вот. И получается уже ну в такую в проверенную фирму будем звонить им, ну и как бы сделаем, сопоставим, да, что есть как, куда обращаться, куда не обращаться. Вот смотрите, автомобиль выехал, выехал автомобиль. Ну, видимо как-то покупает. стояночка вот это вот в таком она состоянии здесь обычно раз два три три ряда автомобиля стоит вот но сейчас как-то вот э -э, из туда из крайних из 2 из третьего ряда народ машинки сюда подтащил э -э, на камеру многое конечно не попало пообщались с продавцами но машинки везут потихонечку везут вот кредитная организация тоже работает. Ладно, сейчас, сейчас посмотрим, ребят, зашли на стояночку, машинку посмотрели, служечка спасила, она стоит. Кстати, здесь есть автомобили, есть какие карточки, есть цены. Сейчас немного пробежимся по ценам, покажу цены, да, и давайте немного, <смех> немного веселья То есть я видел вот эту штуку в Инстаграме, мы выкладывали, вот, но не знаю, насколько это было. Короче говоря, правда, реально указали, читайте. Здесь много... Ну, короче говоря, я думаю, читать вы умеете. Вот раз такой, да? И вот второй такой. Ну, прикольно сделали, прикольно. А, ладно, значит, давайте вернемся к автомобилям. К автомобилям Honda Fit стоит. 17-й год. 17-й год. 4 ВД синего цвета. Привоз 4 апреля. Аукционная оценка 4 пала Статистика 675 тысяч рублей. 4 ВД 17-й год. Ну, цена такая адекватная. Как бы Машина еще... Еще идет неправильно. Вот это вот один из э, недорогих, дешевых кей-карчиков. Мира с 15 год, пробег 37 тысяч. Э, цена 305 тысяч рублей. Вот не знаю, опять подул ветер, опять подул ветер. Что, что ж на этот раз у нас будет а со звуком? Хондочка такая стоит, цена Зиа. Нет, цена указана. 17 год 07, пробег э, не поднять. Что там пробег? То ли 10, то ли 40 тысяч? 390 тысяч рублей honda n wagon черный цвет неплохая комплектация turbo turbo turbo turbo turbo цены на турбо у нас нет что тут еще интересно у нас стоит suzuki и гибрид вот начали вести вот эти автомобили тоже они а, начали появляться белый цвет салончики у них такие ну такие как бы прикольные идут итак шестнадцатый год 1 и 2 гибрид темный салон почти новая резина на 15 2017 года давайте проверим резину ну то что на новое, сказать я к сожалению не могу Итак, стоил он 610 тысяч рублей сейчас он стоит 550 тысяч рублей toyota prius альфа рестайл черный шикарный цвет ну что черный шикарный цвет это конечно когда автомобиль когда автомобиль чистый цена на него не указана. Итак, так suzuki Spasco вот это которую которую мы сейчас смотрели 16 год 4 камеры 4 камеры стоит она 390 тысяч рублей смотрите стоит старенький японский автопром ну, я так понимаю он уже не ездит в Рос в землю вот летать когда-то был у меня такой автобус довольно таки неплохой аппарат конструктор был ладно мы сейчас не об этом а, далее стоит nissan 12 год ну, год не проходной цены здесь нет он нам не интересен еще стоит одна мира 14 год 4 воды, механика родной пробег 26 тысяч стоимостью 310 тысяч рублей а, стоит аквачка аква полноценный гибрид 14 год аукционная оценка 4 балла так цена цены тоже здесь нету Ну вот а, стоянка где китайцы людей как видите здесь нет nissan nova 15 год turbo это дик с комплектация хорошая комплектация 98 лошадиных сил 495 тысяч рублей а, зимняя резина без литья но для turbo для turbo для дик с цена конечно у него такая хорошая Он еще стоит ES серого цвета серого, о, серого белого цвета 2015 год 297 тысяч рублей suzuki swift 2015 года выпуска 4 балла 1 и 2 за 495 тысяч рублей давайте кейкары посмотрим потому что я думаю всем интересны кейкары в данный момент в кризис Итак, Honda 370 тысяч рублей, Климат. Еще одна Мира 300 тысяч рублей, Сузуки Альта 290 тысяч рублей. Вот Сузуки Альта, наверное, один из самых, самых, самых, самых дешевых автомобилей. Мувик uh, 350 тысяч рублей. Еще одна Альта 309 тысяч рублей. Митсубиси. Здравствуйте. Uh, EK, 355 тысяч рублей. Ну, и такая вот Альта модная turbo RS 385. 000 тысяч рублей посмотрите как она шикарно смотрится лиф а, не пойму но вот это скорее всего цена 440 тысяч рублей ну лифы конечно должны в цене в цене упасть еще одна мира мира 355 тысяч рублей черного цвета но за 355 тысяч рублей она конечно должна быть я думаю в идеале а, есть басики, хайджеты еще одна suzuki Альта 340 тысяч рублей nissan days то же самое что и mitsubishi EK синего цвета 4 камеры 385 тысяч рублей спрятался honda inbox на светлом салоне серого цвета за 370 тысяч рублей honda one кто-то недавно интересовался таким А это что это такое вообще это daihatsu Cas. какая honda one на летней резине без литья климат-контроль 430 тысяч рублей вот автомобиль чуть чуть побольше тойота паса это уже свежий кузов последний кузов есть все за 465 тысяч рублей вот немного что понимали вот это идет свежий кузов вот это идет предыдущий кузов но вот это женский такой цвет это комплектация хана хорошая комплектация и автомобиль такой комплектации он конечно не дешевый вот такой на сегодня с вами получается мини мини обзорчик цен сузуки вагон r вот еще одна еще один басик стоит Итак, вагон r у нас 4 воды 15 год 345 тысяч рублей бас в зеленом цвете 475 тысяч рублей. Пробокс полтора литра, 15 год. Максимальная комплектация. Супер салон 570 тысяч рублей. И еще один пасек. 16 год, 4 балла 495 тысяч рублей. Кузов целый. Пробег указано 81 тысяча. Зашли еще на одну стоянку. Посмотреть, как у нас тут по наличию, наличию автомобилей. Ну, видите, автомобили есть. Вот показали мне сразу автомобильчик. С пробегом 35 тысяч. Это Honda. Honda Freed Spike. Автомобиль 2015 года. 12 месяц. Полтора литра. Пробег 35 тысяч. За 688 тысяч рублей. Давайте посмотрим. Состояние салончика. Полочки нету. Не знаю, куда делись. Но багажное отделение, я вам скажу, в порядке. Именно для спайка. Две электродвери. Все работает. Коврики поселили специально. Так, осторожненько. Фрид спайк. Фрид спайк. Спайк самый популярный минивен вы эти не обманули хотя не знаю обманули не обманули надо смотреть пробивать обязательно а, многие не могут найти наши телефоны телефоны указаны в описании под видео ну подкупотное пространство оно тоже реально ребят посмотрите оно просто, просто здесь блестит ладно спасибо можно глушить ваши машинки немножко а, так ну Такие автомобили у нас уже сегодня с вами были, но вот у нас был. Цены здесь нету. А, на фите тоже цена не указана. Вид, видно то, что это гибрид. Ну давайте сейчас немножко не о оце... как бы и о ценах, и не о ценах, просто по, по наличию автомобилей Вон она верхняя площадочка. А, кстати, надо вот как-то зайти туда, потому что снимаем, снимаем, а туда мы не ходим. С вами снимаем. А, Аква стоит. На Акви тоже цена не указана. Toyota Corolla Filder, 15 год, полтора литра, 750 тысяч рублей. А, вот Honda Fit нам показывают. Honda Fit, хорошая комплектация на литве. У него выклад какой-то, он еще и на коробочке идет. А, датчик при столкновении, комплектация RS, пары, линза. Сколько он стоит? на коробке, А он RS, когда еще идет? Он, да, RS. Ну и получается у него салончик, как как ОСК идет, потолок идет тоже темно. Вот, кстати, кто-то говорил, он спрашивал, есть автомобили на коробках? Нет. Ну, вот попадаются такие штучные экземпляры, но их не так много. Датчики какие-то установлены здесь. И щалочки, подстаканники. Ну, японец молодец, конечно. Постарался. А я выхлоп, да, я про выхлоп говорил уже. И выхлоп, и обвесы. Ну, звук, конечно, камера заднего вида установлена. Звук такой, конечно, Приятный. Давайте прогазуем. Пробега. Какой пробег у него? 63 тысячи. тысячи пробег. Ну прикольно, прикольно, Это прикольно. Короче, полная комплектация. Что будет нота на когобке? У нас будет нисмоская. Нота нисьмовская. Сколько да. будет стоить? Не знаю, на когобке поможет стоит. Ну все, понял. Придем, поснимаем. Итак, забыл ценок. Сколько у него? Семьсот семьдесят тысяч рублей. Полтора литра. Вот он под капотом. Ну давайте еще подкапотное Покаржка пространство посмотрим. зато Покаржка. есть сколы на капоте. Подкапотное пространство тоже не ржавое, не ржавая Я так понимаю, тут его никто не мыл, да? Не занимались им. То есть если сейчас его отмыть, он будет блестеть. А что еще есть интересного? больше интересного нету. Все на вот, Это Демио, год. вот буквально вот час назад звонили по демил спрашивали сколько стоит Демио? 585 585 тысяч рублей семнадцатый год автомобиль идет передний привод единичные штучные покупатели все таки они все таки они есть а honda and wagon 17 год 58 лошадиных сил 485 тысяч рублей импреза 2016 года выпуска 770 тысяч рублей nissan ноут линзы резина зима 17 год 4 воды ства эта система при столкновения контроля полос 575 тысяч рублей suzuki solio 14 год 2 электро двери 545 тысяч рублей mitsubishi outlander 15 год цена на автомобиле не указано дает в voxy 4 в.д. 2 литра 1 миллион 180 тысяч рублей темный салон литье регулировка фарк синон и т.д. и т.п. короче говоря есть все р.к. почему Эрка? потому что идет замена переднего левого пила пробег 81 тысяча Рядом стоит, ну, практически а, такой же, да, автобус. Это у нас Toyota No, 15-й год, 2 литра, 4 ВД, 2 печки, 2 монитора, 2 электро, двери, свет и салон, 1 миллион 200 рублей хайс uh, четырнадцатый год 4 ВД дизель джейл комплектация две печки камера заднего вида хода установлена 1 миллион семьсот двадцать тысяч рублей ну Хайс посмотрите такой модный на хороший жирной летней резине ну, не знаю можно сказать она новая давайте найдем какого она года выпуска uh, так так так так так так так не вижу не вижу не вижу сейчас буду искать а еще одна Suzuki Соли, уже коричневый цвет, 15-й год, пять тысяч рублей. Пойдемте посмотрим. Toyota Порты. Ярко, ярко-желтый цвет. Порты, ну всем такие автомобили рекомендуем, как семейные автомобили для жены с детьми. Реально очень удобный, комфортабельный автомобиль, практичный. С, просто с нереально огромным салоном и так он 15 год пятнадцатый год 520 тысяч рублей ну, и всеми любимый собору форестер автомобиль 2016 года 1 миллион четыреста двадцать тысяч рублей айл комплектация Тут уже рестайл идет фары линзы родной субаровское литье бесключевой доступ камеры при столкновении мультируль. кстати вот знаете мультируль чтобы был полный мультируль на субариков встречается конечно редко. По бокам идут накладочки, рейлинги, хром, но автомобиль конечно конечно смотрится смотрится очень он шикарно. Что еще у нас есть? Филдер гибрид 790 тысяч рублей. Но автомобиль такой уже подороже идет, это Toyota Harrier. Есть двушки 2 литра, которые гибриды идут, они идут 2,5 итак четырнадцатый год гибрид мотор 2 5 2 миллиона 250 тысяч рублей друзья побывали с вами на авторынке Итак, какой вывод можно сделать машины есть продавцы есть покупатели есть но мало мало а народ то ли боится ехать то ли там деньги экономит покупают машины дистанционно китайцы есть самое главное раньше автомобили стояли которые подбиты подходили ну некоторые даже в таком до да, состоянии продавались в плане ну, где-то там царапка где-то вмятина китайцы появились реально реально китайцы отгородились в масках там на капоте написали с ошибками коронавирус не помню что у них там было написано вот что еще на сегодня все ближайшие два видео как я и говорил будут связаны видео это недорогие бюджетные автомобили там 500 600 тысяч рублей и разберем тему с автомобилями под заказ на сегодня все если понравилось видео как обычно палец вверх не понравилось палец вниз вот ну и пишите комментарии всех читаем всех смотрим всем пока